рассмотрим конкретные случаи манипуляции да, с украинцами, да, со знанием да. украинцев в целом. Да. Вот, допустим, политические манипуляции. Да. Как нами манипулируют политики? Значит, вот кнопки, которые надо нажать. Вы должны вызвать тревогу сообщения. Тревогу. Значит, потом. Чувство вины надо вызвать обязательно. Вот пока пацаны там в окопах вы тут сволочи в Киеве жируете, как бы, да? вы позволяете себе по ночным клубам ходить. Или там вы не платите на армию, еще раз. Потом нам нужно нажать на потребности в безопасности. И потом нужно сделать принадлежность к значимой группе. Да? Вот человеку пощекай, поощрить. Первый, в первой половине этих кнопок мы его тревожим, во а второй мы его поощряем и ведем в определенное место. То есть сначала ему пугаем жутко, потом показываем выход, ожидания формируем на выход, да, и говорим, что надо присоединиться вот здесь, сделать вот это, и будет все хорошо. Формируются ожидания, принадлежности значимой группе. Мы шануемся, братья, мы того варты, Мы украинцы, мы, мы не допустим, мы отбили страшные нападения России, значит, нам ничего уже не страшно. Украину уважают в мире. Украинцы лучшие солдаты, они бьются до конца. Нас не обмануть. Народ повстав, народ. У нас какие-то громкие фразы. Принадлежность к значимой группе, чтобы вы угу. почувствовали себя членом, что есть значимая группа, которая решает проблему, и вы к ней будете принадлежать. У вот тех, кто на Мадане, молодцы. Потом чувство гордости, это туда же, самое, лучше солдат лучше украица нет просто на свете мы самый лучше всех побеждаем да. и сегодня наши захисники зробили дуже богату захистила майже всю территорию Украины и потом что пообещать награду если ты сделаешь это будет тот семьи им будет присвоено звон героя Украины посмертно.